Начинаем. Всех приветствую! Астрологический прогноз. На сегодня, завтра, послезавтра, мы немножечко берем большую такую энергию и готовимся к ганданте. У нас получается сегодня эфир про ганданту шлеша ганданда, Потому что сегодня у нас по очереди урок про Ашлешу, про следующую Накшатру под цифрой 9 и этот 9 часов по Москве. И этот цикл у нас очень интересно сегодня будет обсуждаться поэтому устраивайтесь поудобнее 15 минут ежедневный астрологический прогноз акцент на про Ганданту. Мы будем прошли еще два дня говорить, потому что у нас, напомню, сегодня четверг, вторые лунные сутки с 8.30 уже начались, и у нас идет еще Панарвасу, шахте в пространстве, норвасу. Об этом я говорила по ссылке, смотрите, по, ну, на стене ищите, кто не видел, кто присоединился, может быть, экспромтом. И сегодня у нас с вечера начнется Шахти Пушье. Ее нельзя пропускать, поэтому во вчерашнем дне смотрите уже в запись, что такое Пушье, какая точка Силы в пространстве. Она начнется сегодняшнего вечера с 22.30 по Москве. И дальше, 1 июля, у нас, получается, Марс потихонечку из Ганданты выходит, эстафету передает Луне. Мы будем об этом всем говорить и вообще, что такое ганданта. И переход из Ашлеши в макху из рака в льван. Итак, мы будем говорить, всегда мы каждый день говорим о четырех параметрах, два параметра быстро проходим, лунные сутки и день недели, сегодня я тоже на этом не останавливаюсь, потому что мы уже сказали про среду, про четверг, ну сегодня можно сказать про пятницу, прям пару слов, что в пятницу, пятница это энергия Венеры, и в пятницу нужно наслаждаться, творчески коммуницировать, развивать в себе чувственную коммуникацию. И это не так важно. На самом деле мы с вами расставляем акценты, приоритеты, чтобы было понятно, как вообще с, этим, с этими знаниями быть и как их верно распределить. И главное, мы делаем акцент на Накшатре. Поэтому сегодня Ашлеша. Накшатры это настроение дня. Это точка силы в пространстве, ее очень выгодно и ресурсно знать. И какие-то особенные астрологические позиции объясняем, объясняю, и мы с вами обсуждаем. Сегодня вот такая. Особенная астрологическая позиция под названием Ганданта. Это вот прям лит-мотив сегодняшнего эфира. И я буду говорить: что сложнее Марс в Ганданте, который мы все проживали. И он потихонечку на спад идет. Я говорила, что со среды станет легче со вчерашнего дня, сегодня уже четверг, и завтра, в пятницу, 1 июля, Марс из Ганданты выйдет, а Луна зайдет. Что сложнее, по-вашему, напишите Марс в Гонданте. Или Луна в Ганданте. Я сейчас еще объясню, объясню такое основное э, понимание Ганданты, почему это так э, непонятно, для кого-то страшно, мы все развернем в плюс. Также я хочу сказать, что я говорю из позиции зодиака Нерояна. Да, это сидерический зодиак, который отражает наши глобальные задачи. Это не западная астрология, поэтому данные отличаются. Я преподаю джиотиш, и мое отличие в том, что я говорю и транслирую такую мысль, что планеты на нас не влияют, а они отражают устройство сознания человека. И когда мы говорим о прогнозе дня, значит устройство пространства в тот или иной момент времени. И также хочу отметить, что это всего лишь 1% джиотиш. Мы вдыхаем аромат. Самое главное это все на обучении, и главная цель Джетиш это на самом деле личностный гороскоп изучить. Все. А Шлеша ганданта? Вот вы писали, да, вот Маша пишет: что У меня оба в Ганданте. Марс и Луна, вы имеете в виду ну, вообще это, это тогда ваши эфиры. Всех приветствую, всем рада, особенно ученики прям ручка, листик. Мы с вами быстро и мощно говорим о самом главном, что касается текущей ситуации в пространстве. Мы изучаем эту шахте шахте это индивидуальная сила, она заключена на самом деле во всем. У каждого мгновения жизни есть шахте у каждого человека есть целый комплекс шахте то есть есть набор индивидуальной силы. И, конечно, есть определенные приоритеты. Допустим, шахте Луны. Это вообще самое главное шахте. Потом, почему? Почему Луны, кстати? Потому что мы, Луной, мы с Луны начинаемся. Это наше... Это то, что символизирует наше умонастроение, восприятие мира, первичные все паттерны во все. Первая секунда восприятия – это Луна. Поэтому Луна – самое главное. И вот Луна у нас будет переходить в вашу решу. Давайте я быстро точные даты скажу. Значит, ганданта Луны начнется в субботу, 2 июля, в 21.21 21 по Москве. Вечер в субботы. Да? Очень хорошо, что вечер в субботы. Ложитесь спать, и ганданта пройдет для вас в целом незаметно. Потому что, на самом деле, что сложнее Марс или Луна в Гонданте? Конечно же, Марс. Поэтому я о нем говорю уже много дней. И я вас направляла урок посмотреть по Ганданте. Кто, кто посмотрел, напишите. Урок Ганданта. окей. Потому что его надо посмотреть. Найдите время. Потому что в ганданте заключен, как я вчера говорила, тоже посмотрите обязательно урок вчерашний, 15-минутный, в ганданте заключен, если прям двумя словами, просто атомная энергия заключена. И ее нужно направить, как вы знаете, атомная энергия может разрушать колоссально. И вот все боятся, когда ганданту, вот это об этом Потому что это огромная сила, она может разрушать, если вы не знаете, как правильно ее направить. А если вы знаете, вы отличаетесь от большинства людей, которые живут вслепую, наобумно. Так тоже можно жить, я не говорю, что это плохо, но а, а, астрологи, они на особом счету, а, потому что они аналитики. Конечно, я когда говорю астролог, астрологи, я, я говорю только о том видении, которое я даю, они а обо всем на свете, потому что, конечно, все это разное, миллион вариаций а, взглядов на астрологию и так далее. И поэтому подумайте, куда вы можете направить эту атомную энергию. Ее бояться не надо, ее знать надо знать, как направлять. И, конечно, ганданты, это такие пики, -пики перехода в пространстве представьте себе треугольник и вот у нас есть треугольник 9 накшатр, 9 накшатр, 9 нагшатр да вот эти 27 состояний ума луны да еще раз кто кто еще не запомнил всего у нас 12 созвездий это солнечные такие домики можно сказать а то что мы каждый день проживаем это луна это не солнце это луна и луна в этом домике шагает по овну по тельцу по близнецам и так далее но и в этих домиках есть комнатки, в овне три комнатки, это накшатры, да, три состояния овна, потом три состояния э, тельца, три состояния рака и так далее. В этих, комна... в этих комнатках есть еще подкомнаты, это пады накшатры, это все на обучение. Но сейчас самую суть, что есть такой переход, вот э, луна идет, вот так можно сказать, по этим по грани треугольника, да? Вот этот цикл девяти накшата. И дальше нужно развернуться в совершенно другом направлении. И вот этот переход — это ганданта. И нужно очень много силы в эту сторону, чтобы развернуться. И это точка силы. Это не, то, не только, понимаете, вот в атомной энергии. Что можно сделать с атомной энергией? Ее можно направить, я образно говорю, я не физик ядерщик, поэтому я, конечно, образно говорю... Мы можем, не знаю, обогреть город весь целый, накормить, да, там, дать электричество и так далее, а можно разрушить, как вы понимаете. И вот как вы воспользуетесь этой силой, зависит от вас и зависит от знания своего гороскопа. Не думайте, что прогноз дня даст вам все ключи на свете, так рассуждать неразумно, инфантильно, потому что мы все разные. Да, у нас миллионы вариаций, естественно, миллионы вариаций этой ганданты, в том числе. Если у вас есть в гороскопе гонданта, вам обязательно нужно изучать астрологию, чтобы понять, куда вам направить вот эту индивидуальную силу конкретно в, вашем, в вашей жизни. Это нигде никто не написал, понимаете? Ни в какой статье, книге, обрывочных видео вы не найдете ответ, где именно вам направить эту атомную силу. Вот. И поэтому нужно изучать гороскоп с личной обратной связью от учителя по вашему личному гороскопу. Лично я так обучаю, и у меня для этого есть авторский блок обучения «Астропрактика», где я разрешаю задавать вопросы, открываю гороскоп ученика и конкретно по его неповторимым позициям даю ответы, направления и так далее. Вот. В первом модуле мы только свой гороскоп изучаем, в следующем, продвинутом модуле я уже разрешаю даже по близким родственникам задавать вопросы, а в супер продвинутом даже по клиентам моих учеников. И такие астропрактики вы можете найти в открытом доступе как понимание того, какие у вас есть возможности когда вы у меня обучаетесь. Вот э, Так называется, астропрактика. Ищите новички, это очень круто посмотреть, прикоснуться, им, возможно, стать счастливым учеником моей школы и моего внимания. Итак, отвлеклись, но это тоже нужно, потому что, понимаете, вот ганданту понять без знаний невозможно. Вы будете просто сидеть, эту классику читать и... Просто у вас будет страх, будет затмевать ваши глаза, вы ничего просто не поймете и будете сидеть, да, это ганданта у меня. Вот у меня все плохо в жизни, потому что у меня ганданта. Это вообще, это просто обнуление силы джиотиш колоссальное. Джиотиш не для этого создан, не для того, чтобы вы испугались его, а для того, чтобы вы увидели, где у вас конкретно лежит кусок атомной энергии. И когда мы говорим про Ашлешу, кстати, я восходящая Ашлеша. У меня планет в Ашлеше нет, но... Интересно заметить, что если у вас есть Накшатра, которая содержит в себе ганданту, вы уже обладатели... Намека на атомную энергию, <смех> вот просто э, и Ашлеша туда же относится, да, то есть у нас есть накшатры переходные, где есть ганданта, они уже содержат в себе колоссальное количество энергии, и мы сейчас к ним переходим в нашем мини-курсе по накшатрам, мы говорим про Ашлешу целых два дня, потому что пространство так сложилось, вот мы говорили, говорили о накшатрах, а оно уже начинает накладываться, и поэтому сегодня у нас только по нарвасу, завтра у нас пуши, из-за этого у нас образ образовалось время, чтобы я вам это рассказала про эту силу ганданта. И мы об этом говорим. И завтра продолжим уже про шахте ашлеша. Да? Так вот, ганданта переход, если прям вот взять на наш астрологический язык, да, переход из водной стихии в огненную стихию, сейчас мы говорим о переходе ашлеша макха. И это две накшатры, очень мощные. У меня, кстати, и та, и та проявлена. А если у вас есть прям позиция ганданта, если техническая. Технически сказать, это крайняя пада одной Накшатры и первая пада другой Накшатры. Соответственно, четвертая пада Ашлеши, первая пада Макхи. Это легче всего запомнить. Или берите просто пару градусов, так тоже запоминайте. Главное понять конкретно у вас, что делать с этим. Нужно создавать огромное что-то, просто колоссально новое в этой жизни. Потому что вам не случайно дали такую энергию. Вы не случайно родились в какой-то момент времени, где у вас просто через гороскоп это показывается. Понимаете, гороскоп с вами говорит. Говорит. Если вы его не слышите, надо учиться нормально, джиотиш. И это можно услышать и направить очень круто. И еще раз еще раз повторяю: я несколько раз уже говорила это. Берите э, сектор, которым управляет планета в Гондансе. Вот там ваше свершение. Там у вас должно быть колоссальное количество работы, действий. И вот так можно развернуть гандату. Все, казалось бы, страшные минусовые позиции гороскопа и точки пространства в том числе нужно направлять прежде всего в деятельность. Почему Марс сложнее в Гонданте, чем Луна? Потому что Луна, особенно сейчас у нас так получается, что она ночью будет. Да? То есть она уже закончится, 2 июля в 21 по Москве начнется, я округляю, и 3 июля утром, да, уже на утро, 10.30, закончится. Все, вы даже не заметитесь, проснетесь такие, все хорошо, я даже не знаю, что случилось. Вот, а Марс, он долго идет по ганданте, и всех накрывало очень мощно, вы все писали в комментариях, нужно с Марсом что-то делать, и Марс это действие. А когда вы не знаете, как действовать, когда вы идете по шаблонам, когда вы не знаете свою индивидуальную силу, и конкретно чем управляет у вас Марс в гороскопе, конечно, как вам это все понять. Поэтому изучайте. Без знания просто никуда. Еще раз техника. Где планета в Ганданте стоит этот дом, плюс какими домами управляет эти дома. То есть три дома как минимум, два-три дома, это может совпадать. Вот там мы Гонданту раскрываем, не надо ее бояться. Ганданты бы разные это три поворотных точки да мы три раза вот так по треугольнику идем 9 Накшатр, ганданта 9 Накшатр, ганданта 9 накшаттер ганданта треугольник держите в голове и вот эти ключевые точки их нужно просто раскрывать верно в целом направить на действие на работу куда-то не в личное потому что если вы в личное будете это разворачивать ганданту и проживать ее, через личные пози ну, через личные моменты отношения там отношения с собой с другими это очень больно Потому что там сложно понять, куда направить эту атомную энергию, хотя и там это возможно. А если вы будете вытаскивать вовне что-то, в работу, в какие-то действия, опять же, Марс вам в помощь, да, это будет легче. И мы будем потихонечку разные гандаты затрагивать. Сегодня вот у нас э, из рака во льва это будет одно, когда мы дойдем до следующего уголка. И мы будем переходить из скорпиона в стрелец. Это будет совершенно другое. И третья гантанта из рыбы в овна. Это третья. Да? То есть разная сила. Нельзя сказать, что легче, что сложнее, что проще. Все очень индивидуально. Особенно если мы будем говорить про индивидуальный гороскоп. Все. На сегодня будем завершать. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите, пожалуйста, обязательно мне комментарии. Я вот, знаете, прям читаю. Жду ваши комментарии по прогнозам. Потому что и по анакшатрам. Потому что это новый этап. Вот я сейчас так тоже гантанту свою прорабатываю, потому что у меня Марс хозяин 10 -го. то есть сектор работы, профессии и вообще кармы, да, помните, что 10 дом это дом кармы, то есть дом действия вот, и он еще с Сатурном одновременно связан, да, по естественному зодиаку, и так мы, значит, с вами поговорили про гандату, и я всех жду завтра в продолжении, завтра будет уже про шлешу Шакти. Шахте да, два слова, почему вот это вот из, из именно рака во льва. Очень. Давайте, нет, завтра продолжим. Все, а за, завтра обязательно приходите в 9 часов в Москве. Мы продолжим про ганданту из рака во льва и уже про шахте ашлеши я расскажу. Новички, пожалуйста, не стесняйтесь, всегда рада познакомиться. И вы можете получить от меня мини-консультацию, вводный урок, абсолютно безоплатно, на благотворительной основе, чтобы соприкоснуться именно с моим пониманием джиотиш. Я всегда рада, потому что я влюблена в джиотиш уже очень-очень много лет и очень рада чтобы вы тоже делали свою жизнь счастливой через эти знания через логику аналитику всем пока жду комментарии хорошего дня сегодня по нормасу не забывайте до завтра